стала Майкрат, сегодня мы продолжаем один блок. И в прошлых сериях мы сделали ферму. Дальше построили загон для животных. Даже дерну так пошел уже. И, типа, мини-базу. В этой серии я собираюсь. Что я там хотел? А сделать ферму для дерева. А, это кролики испугалась. Ладно, буду просто добывать пока что. О железо, уголь. Ну, думаю сейчас где там у меня эти доски? Доски, доски, доски. Эти надо положить. Так вот это это не тут должно быть. Это вот тык. Это вот тык. И вроде как я там хотела сделать ферму для дерева. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. А, а теперь. Вось... О, как раз мне тут земля. Два, три. О, саженцы ели. Ну, я так думаю, то, что сейчас будет облама. Облава. Ну, пока что нет. Так, дальше я так беру. Раз, два. Это. Ставлю это. Дальше. Раз, два, три. Тут тоже так. Раз, два, три. Тут тоже. Раз, два, три. Дальше тут. Раз, земля. Тоже так. Раз, 2 Три. Этот, потом мы его так округлим. Вот тут земля. Тут тоже земля должна быть. Дальше. Раз, два. Ну, пока что нет. Я ничего пока что садить не буду. Но пока что, потому что у меня земли нету дерева А нет, дерево у него как раз <связать> достаточно есть. Э, ну, давай-ка сделаю из дерева, которое у меня тут есть. Где там версак? Ага, вот он. И крафчу вот так. Думаю, вот столько хватит. Это я оставляю на крафты другие. Дальше это... М -м -м -м. Думаю, еще раз вот так... А, нет, вот сюда уже никак не буду. Вот начинаете. Так, с каждой стороны. Раз, два, три, опять земля. Раз, два, три и опять земля. Я надеюсь, вы поняли суть, как я это все буду делать. Теперь это я вот так округляю. Хоп-хоп-хоп. Это у меня будет край. Раз, два, три. Почему я даже на краю делаю по три штуке? Это чтобы саженцы не падали в пропасть. Free. Mm вот так. Я уже на этом. Раз, два, три. Раз, два, три. На этом. Еще раз. Я уже на этом. Раз. Давай. Два, три. А теперь вот так округляем. Вот так вот. А стой, вот тут еще мы не округляем. Не округляем. Соберу... М -м, не заправил Соберу... Я думаю, я упал. О, запрал хотя бы одну. Вот. Ну, дальше... М -м, это вот так. Ну и буду дальше копать. О, расти, пшеничка. Но мне овечки до сих пор и лысы. Ладно. И, кстати, а, как думаете, мне проходить... А... Ой, так и думал, то, что что-то плохое начнёт. Мне проходить... О, ты тоже любный. Валера, не буду тебя пить. А, я уже забыл, что я хотел сказать. А, вспомнил. Как думаете, мне нужно снимать эпоха магии, эпоха дракона и так далее. А, как один Майнкрафтер, у него там было сюжетом, только у меня будет без сюжета. Это значит, просто задание. О! Я пшеничка еще не созрела, но. Так сделай. Не, не так. Так, подождите. Так, надо под... загнать как-то эту корову кремную. М -м. Так, о, как раз на глазах пшеница выросла. Так, хоп, собрал. Курочек, а нет, корочки я не буду кормить. Давай, иди сюда. Вот, о. Валера, куда ушел? Быть на месте. Если что, его Валерий назвал. Давай, давай, давай. Сюда, сюда. Да, сюда. Во! Все, загнал. Яйца. И лотерея на лайк. Думаю, получится, сестра. Раз, два. О! получилось Так, дальше нужно сложить вещи. Mm, это вот сюда, это вот сюда, семечки посажу. Это вот сюда, mm, дальше что? Это вот сюда, это вот сюда, вот сюда. А у меня пшеница была. Окей. Okay. Сундук вот сюда, mm, вот сюда. Ой, а ну как раз. Mm, пока что посплю. Давай это сюда тоже положу это вот так вот так мотыга Эй, чуть не упал он меня иногда пугает раз два раз два так и в итоге мы за эту серию почти сделали ферму дерево сделали Обычную ферму сделали загоны за эти всей серии. И вот склад. А Пока что мне нужно покушать. А то уже я не голодный. Раз, два, три, четыре. Думаю, вот столько уж точно хватит. Вторую. И вот зачем мне мои коровки нужны были. Чтобы тушеные грибы кушать. Бесконечно. Мне только эти эту корову нужно завести все бесконечная еда зачем мне яблоки арбузы все такое ладно буду дальше копать простите за то что у меня во первых такой голос иногда бывает хриплый о дерево и то что я кашляю осталось уже одна минута до конца ролика Скоро будем прощать. Что в итоге мы сделали, я уже вам сказал. Ну и остается только копать. А нет, поставить на переплавку. Хорошо, что в этой серии меня крейперы вниз не затолкали. Хотя бы в одной из серий не затолкали. Не затолкали. Железо, медь и это. Пойду переплавлю. Вот так. Ну и дальше буду копать. Аметисты. Ну, бл блоки аметиста. О, я уже могу сделать. А, я уже давно сделал подзорную трубу. О, могу следить. Сейчас смотришь на меня. Кстати, у них уже трава выросла. С отсюда до сюда. Ладно. Ладно, уже будем прощаться. Всем пока. С вами был Крис Алмайкрафт сегодня. Это был мой друг. Он поехал мне.